Всем здорово! Мы ведем прямой репортаж. Мы ведем прямой репортаж. Центра, Сегодня мы, группа, едем на концерт в Челябинск. Мы еще не едем. Мы еще да. не едем, ждем. Ждем остальной состав. Вот. Дождемся и поедем. Короче, покушали бутерброды. С колбаской, булочкой и сыром. Это Отлично. В следующий момент перевариваем. Главное переварить все это, да, чтобы да. дороги не, не тряслось. Все верно. Все верно. У нас есть огурцы, помидоры. огурцы, помидоры, еще есть колбасы взяли с булкой. Ну наконец-то едут. Здрасте, приехали. Мы уже почти сходили. Привет. Здравствуйте. все нормально? все, как ваше настроение? настроение, настроение отличное позитивное, солнышко светит. по коням по коням едем по трассе комфортно кондер вовсю работает. ребята, вам не жарко? Хорошенько спарит. По пути в Челябинск приехали в Степное. Солям. Это не реклама, это бёрд. Дорога нормальная. Все Погода портит нам. Все, все снимают. Все снимают. Онлайн трансляция. Ничего не охота. Чизбургер есть. Бутерброды есть в машине. Во. Берите яйцо еще. Кому дать яйцо по яйцу? А у тебя Пирожок с, с картошкой, вегетарианская версия Вкуснятина какая С капустой С капустой опять вегетарианская А у меня, а у меня вегетарианский помидор да, Вот, а, вот и прибыли да, вот, вот здесь же мы живем Не-не-не-не Не здесь живем что другое значит вот здесь живем Квартира хорошая в центре, там площадь революции Супер Что это у тебя? Это спиннер Биннер антистресс, да? Да, антистресс. Ну и Все. помогает? Самый лучший антистресс да. это водка огурцы. Водка. <laughs> Подожди. Ну-ка дай-ка ему сейчас вот так попробуем. Будет крутиться, а. нет? У нас пропеллер появился. Стресс снимает, нет? Все О, вот так, смотри, вообще. Во, слоу motion. Сейчас обратно. А Другой как стоит. так получилось? Какой-то эффект на камере. Ой. Пальцы со всех сторон. Отрубило. Я должен? Давай, давай. Давай, победим. Ладно, это не место О-о-о! Все. Ты избранный. А если бы вставлять в компьютер. А если бы были ножи заточенные, представляешь? Все, заселяемся. Побежали. Побежали заселяться. Так, забираем все. Спасибо. Едем на 11 этаж, заселяемся в квартиру. Так. В самом центре Челябинска. В самом центре да. Челябинска. Живем возле Арбата почти. Заселяемся в лифт. О, ладно, видок нормальный, да? Едем чекаться в клуб. Пару слов. Группа наша очень нормальная такая. В общем, сейчас сыграем, что-нибудь почекнемся, а вечером будет концерт. Пошло, пошло. Димас будет долбить, да, долбил Ребят, за что мы отстраиваться. Дорогие друзья, сейчас, сейчас нас будут кормить, сейчас нас откормят. наелись, напились чая. Спасибо организаторам. Все довольны, все. Поедем на квартиру отстраиваться, переодеваться. Мы вышли из клуба, ребят. Так вы вышли из клуба, и что? Поедем и через... поедем сейчас переодеваться, настраивать инструменты, потом вернемся обла... обладно... Обратно, обладно. обратно в клуб приедем, мы будем играть и петь. Покажем, где мы паркуемся. Развалины руины. Страшно, Страшно, да? как в фильмах ужасов, да? Кирилл уже разминается перед концертом. Молодец как, смотри, пальцы как бегают у него. Оксана краситься решила. Саня разминается тоже. Молодец. Один ловко не разминается. Один ловко не разминается, Димас что-то стучит здесь. Это что у тебя за штука такая? Это резинка. Резиновая резинка, да? Да, резиновая резинка. Инфига себе. За... Тренировочная Если резинка. По-научному, по да. Тренировочный фермер. И что, он прямо отскакивает, да, от нее? Ай, по пальцу не него. Да, отскакивает. Ну, типа, естественно. Ну, дай попробуй. Как надо? Надо вот так правильно стучать? Да, надо работать. Вот так. А, вот так, чтобы она перепрыгивала, да? Да, Так можно долго, да, стучать? Целые сутки наверное, конечно. Увлекательно. Это очень увлекательное занятие. Так. Ну вот, и у меня тут гитара лежит. Сейчас я ее настроил. Подстроил. Все. Можно уже идти выступать. Сейчас мы ее протрем оленечко еще чуть-чуть. Так. На улице уже темно почти. Здравствуйте. Сегодня, значит, концерт. И я, как самая старая представительница данной группы, предпочла играть на барабанах. Бабуль. Слушаю вас. Бабуля, как ты в группу попала? то вообще. А, да, я это хотела бутылки сдавать, да, например, стеклотара и смотрю это, ко мне какой-то гитарист подходит, этот, говорит, барабанщик нужен. Да, я да, и пошла. Тем более там. Бутылки трясут. У меня это. Инсульт был. Вот, у меня трясучка в руках, поэтому бластеры трясет, да? Да, бластеры самые такие прям жирные получаются. Вот, спасибо тебе, внучок, за то, что ты меня снял. Ну, я пойду дальше. Все, давай, бабуль. До свидания. Тебе на концерт пора уже. Да, уже пора. Сейчас оденусь. Давай, давай, дергай, бабуль. клишка собираешь свое, да? Парк, Разложил парк, тут, баран. Баран. На а тут на острове. А я местный. А ты чих <свят> будешь? А ты, чьих будешь? Чьих, ты чьих бояр будешь. Оригинал не дай. так звучит. Закончился концерт. Было душно, жарко на сцене. Не знаю, что было со звуком вообще в зале. Он надеюсь нормально. Ну что, Димас, как тебе концерт? Отлично! Уже умылся. Уже умылся, искупался, да. все. Пора, Пора покушать и спать. Да. Наш скромный ужин. Доброе утро, Димас. Чё, как спалось? Было очень жарко, но поспал хорошо. Капец, вообще жарище, Просто, просто неимоверная жара. Кто здесь? Всем привет. Мне кажется, ребята все проснулись уже, да? Походу домой собираемся уже. А, гулять пойдем. Все, правильно, да. Идем Давай. гулять. Наша большая банда. Вот он челябинский арбат. Кто последний? За мной будешь. Пропустите его без очереди, человек идет. Пропустите. За мной будешь. Ну, кстати, нормально было. Всем приятного аппетита. Опять ты за свое. <смех> Вообще поляна, смотри какая получилась. Идем в музыкальный салон, как истинные музыканты. Скажите пару слов, да? <смех> да, да Мы на аттракционы идем. Дикий поезд, кто, дикий кто поезд. пойдет на дикий я поезд? Вон поезд. носится дикий поезд, ты тоже пойдешь. Ты тоже пойдешь, да? Я снимать буду. Ты я тоже пойдешь. Пойду. Поедем на диком поезде. Готовы к взлету Готовы? Готовы? Yeah! <реклама> Отлично. Все, прибыль. еще <связь> никого не потащит, все нормально. <связь> ну Попадает ничего тогда, да? Опора на... на деревяшку стоит. <связь> С возвращением вас, ребята. А где то Не, не знаю, я где. Не знаю, что... Я не знаю, что нужно отправить. Тебе надо отправить на американские да, горки. Не, не знаю, мне нужно будет какой-то альтернационный Едем домой. домой. приехали в магнитку ребята мы молодцы мы сделали это все увидимся на следующем концерте всем пока